Всем привет! Сегодня мы отдыхаем на природе и захотели копченой рыбки. Хотели поделиться с вами, как делаем ее мы. Для этого мы купили горбушу и скумбрия. Это рыбка, которую мы сегодня будем коптить. Для этого нам понадобится само собой коптильня. Так как мы не хотим особо потом ее чистить, мы на огонь ее ставить не будем. Для этого у нас есть газ и инфракрасная горелка В принципе, способ довольно-таки нам понравился Все чистенько, быстренько И поэтому мы вот именно этот реквизит используем Для начала начнем разделывать рыбу Так, потрошим рыбу, больше в принципе нам ничего делать не нужно, кроме как почистить ее внутренности. Надрезаем со стороны головы, выше плодников нижних, и спарываем брюшко. И вынимаем, естественно, все нам ненужное. В принципе ничего сложного, вот таким макаром Делаем со всеми рыбками. После того, как почистили всю рыбу, нам необходимо ее тщательно промыть. Оба! После того, как провели срывы подготовительные мероприятия, нам на небольшой промежуток времени, на минут на 15-20, надо ее засолить и посыпать какой-то приправкой. Ну, мы берем любую, которая нам попадается в магазине, просто приправу для рыбы. Небольшое количество не повредит. Так, соли тоже, в принципе, многое. не берем, чтобы потом ее не промывать. Берем рыбку просыпаем внутри и ручками обмазываем ее в соль лишнее убираем если вам кажется что ее много там и присыпаем всю рыбку солью Вставляем в таком маринаде еще раз повторюсь на небольшое время. В принципе, хватает минут 15-20. И в таком состоянии она у нас будет мариноваться. Время прошло, рыбка у нас подготовлена, в маринадике уже полежала. Теперь покажем сам процесс Копчение. Берем коптильню. Нам нужно засыпать щепу. В нашей коптильне специально есть такая вот железка, куда мы будем засыпать щепу. Щепу мы используем из альхи. Мы всегда смотрим, чтобы она была крупная. Берем, заполняем. Ну, примерно в сантиметров два толщиной щепу распределяем ее немножко равномерно так смотрим чтобы щепа заполнила все дно и немножко ее увлажним сосеем чуть-чуть чтобы она не плавала а было чуть влажное и помещаем ее на дно коптильни под горелку инфракрасную она будет ее нагревать и выделяться будет дым горячий далее загружаем рыбку берем первый уровень снимем для удобства и размещаем рыбку снизу у нас жироулавливатель и рыбка над ним размещается чтобы на дно коптильню не капал жир легче обслуживать коптильню и мыть ее тогда так две рыбки больших положим снизу и как раз кумбрия у нас будет сверху Ну вот, в принципе, дело сделано. Берем рыбу и помещаем ее внутрь каптильни. Закрываем сверху крышкой. Здесь специально есть углубление, куда мы сейчас нальем воду для того, чтобы не выходил дым, чтобы там какое-то давление все-таки создавалось. Итак, все, водичка заполнила. Почти. Все щели от крышки можно поджигать и после того как мы подожжем коптильню будем ждать появления дымка из отверстия в крышке Это будет сигнализировать что нужно засечь время для того чтобы рыбка была готова Мы приблизительно коптим рыбу 25-35 минут Итак щепа у нас разогрелась и мы четко наблюдаем, идет дымок, с этого момента мы засекаем время и рыбка наша начинает готовиться. Время пошло, через 30 минут посмотрим на результат. Время подошло, идемте смотреть готова ли рыбка. так там процесс сейчас будет такой вот дымящийся приоткрываем смотрите осторожно можно обжечься дымом приоткрываем и отлично что мы здесь видим так здесь очень таки горячо поэтому возьмем какую-нибудь для того, чтобы вынить рыбку из коптильни и тихонечко достаем так, смотрим результат нас устраивает, перекрываем газовый баллон запах отменный Пойдем пробовать. А вам всем спасибо за просмотр. До встречи.